Друзья, всем привет, с вами канал CryptoGain. Сегодня покажу интересный майнинг проект. Новый анонс состоялся только 17 числа, то есть два дня всего лишь прошло. Называется он Extend Cash. Это будет у нас, повторюсь, такой глобальный большой майнинг проект, на который обязательно нужно заходить. В последнее время у нас много именно майнинга, да, потому что он опять оживает, опять какие-то набирает обороты, да, то есть я считаю, что это положительное. И на самом деле очень многие просили каждый раз показывать что-то достойное, Я Считаю, что этот проект вполне достоин, да, для того, чтобы мы его рассмотрели. Что вообще себя представляет? Здесь можно будет, кстати, и асиками манить и так далее. Это у нас криптовалюта с открытым исходным кодом, доступная для добычи и автономная, которая может быть использована для монетизации всего, что угодно, то есть от контента, веб-сайта, да, и до любых продуктов, продуктов различных онлайн-сервисов. То есть можете расплачиваться... Данная монета, которую вы получите с майнинга За любые услуги Это будет, скорее всего, платформа отдельная Где будут представлены эти услуги да, И вы уже сможете расплатиться То есть, эквивалент неплохой И, думаю, цены будут неплохие Кстати, хочу еще заметить, что нам Можно будет заходить сюда прямо сегодня Потому что у нас уже биржа прямо на носу Она будет на сегодня ночью, завтра максимум Как раз посмотрим, как она будет у нас торговаться Уже много кто Майнит, хочу услышать отзывы на самом деле Может быть, кто-то из подписчиков Уже Манил уже здесь, хочу услышать комментарий, напишите, если не да. Можем посмотреть здесь, я делаю маленький анонс попозже, спустя неделю 10 дней, сделаем еще одно видео, посмотрим, что у нас из этого получилось. Я не манил, но возьму по отзывам, то есть зрителей, и расскажу уже более подробно. Тем более мы посмотрим уже биржу в следующем видео, я думаю, будет каждому это интересно узнать. Так что пишите по поводу этого. Смотрим, что у нас -то защищенная P2P-сеть. Да, децентрализованная частная криптовалюта с открытым исходным кодом, повторюсь, да, транзакция, подтверждающая сеть пользователей постоянно фиксируется на блокчейне. Неотслеживаемые платежи, все это у нас будет скрыто, это уже положительно. Так, что это у нас? Extend Cash реализует технологию RightSignation и вариант протокола, так понятно, который представляет пользователям полностью анонимную схему оплаты. Полезно, то есть за услуги, да, которые там будут у нас, да, монетизация, которая проходит, она будет у нас полностью анонимна. Я думаю, это понятно. Неминуемые сделки, транзакции не могут быть отслежены и взаимосвязаны из-за создания нескольких одноразовых ключей. Еще, кстати, по поводу этого проекта, здесь будет идет награда, то есть с узла, да, то есть будет сервисный узел. И будет у нас награда непосредственно с самого майнинга, то есть это будет 55 на 45%. процентов. Но здесь вот идет по сервисному узле, я до конца не вник, как это примерно происходит, но сервисный узел аналогичен как бы мастер-ноде, да, и блокирует, то есть вы когда блокируете свой кошелек, свой узел, да, когда вы уже, то есть закрепите, он до 100% у вас дошел в кошельке, да? когда вы блокируете в течение 30 дней, он становится узлом обслуживания то есть, да, для данного проекта, для самой этой цепочки. И вы с этого, то есть, когда вы находитесь в этой блокировке в течение 30 дней, э, обеспечивает вознаграждение за ваши усилия. То есть, вы просто блокируете, вы находитесь в этой цепочке, в цепи, там, условно, не выключая компьютер, получаете также с этого вознаграждения в виде данной монеты. Я думаю, здесь понятно очень круто, то есть ничего, грубо говоря, не делая, да, получаете уже с этого награду, не обязательно именно майнить, то есть просто создаете этот узел, и с него же получаете дивиденд. Видим, что здесь адаптивные ограничения есть, стимулирующая сеть. Так, предлагают уникальный способ финансового стимулирования работы полных узлов путем получения финансового вознаграждения за их усилия. Опять же идет акцент на то, что нужно делать сервисный узел, и вы будете за это вознаграждаться. Очень полезно. Постоянное развитие, да, у них э, попозже, опять же, покажу дорожную карту. Очень большие глобальные планы. Будем смотреть, что из себя представляет. И, кстати, этот проект ⁇ это объединение двух прошлых. Я попозже немножко сейчас скажу, найдем, я покажу на Bitcoin Talk анонс И мы увидим, что два проекта, которые уже были, есть на рынке, объединились и сделали вот то, что вы сейчас видите, XTN Cash. Криптовалюта основанное на сообществе, пользователи могут голосовать о предстоящей разработке. Вы также можете повлиять в жизни, на жизнь этого проекта и на разработку, на саму платформу, в принципе, делая пожертвования. Может быть, даже какие-то свои идеи предложить, не знаю, пишите администрации, ссылочки все будут в описании. Кому интересно, пишите, пожалуйста. Так, у нас еще будет кнопка, будет мобильное приложение, API, которое у нас, так, то у нас используется API для создания веб-сайта и приложения, которые принимают пожертвования и микро-платежи. Если вы хотите монетизировать контент веб-сайта, создавать платформы для сбора средств, а, так, деньги для благотворительных целей, имеет все необходимое для интеграции. То есть, видите, будет еще интеграция с различными сайтами или платформами, да, через которые можно будет проводить платежи, принимать пожертвования и так далее. Но очень, на самом деле, полезная хорошая идея. То есть, видим, майнинг-проект да, с очень-очень такой полезной Идейкой, я думаю, это все выгорит. Так, что у нас есть с фонсированным владельцем веб-сайта? Могут снять кнопку пожертвования. А, то есть даже пожертвования будут приниматься в данной монете. За эту монету вы можете в дальнейшем получить какие-то услуги либо просто продать ее на бирже. Очень даже удобно. Монетизация полезная вещь, здесь будет однозначно. Кстати, вот этот проект, один из них, парк, Это он уже был у нас, это был майнинг проект. И он сейчас объединился, да, и вот видим то, что видим. Здесь мы видим кошелек, можно будет да, скачать, будут ссылочки на все. Скачать источник, это гитхаб у нас будет, графический интерфейс пользователя, Windows, Linux, кошельки у нас и скоро будет подмак. Опять же, все анонс, не до конца все готово еще, но я решил на первом этапе да, показать вам, чтобы вы были в курсе. Про сервисный узел мы уже в принципе разобрали простыми словами. Это то же самое, что и полный узел блокчейна, да, становится узлом обслуживания при блокировке на 30 дней, откуда вы уже получаете непосредственно награду. Запуск узла поможет защитить собственные да, средства и, в принципе, всю сеть. Сервисные услуги позволяют развиваться э, данному проекту на блокчейне, также увлекать сообщество и разработку приложений на блокчейне. Здесь у нас руководство есть по настройке э, сервисного узла, да, так что кому нужно, поинтересуйтесь, зайдете, посмотрите. Все у нас будет 100 миллионов монет. Так, блок 2 минуты, алгоритм майнинга доказательства, алгоритм крипто а, так, блок награды, будет плавно меняться, я так понимаю, в меньшую сторону, но ничего страшного. Минимальная комиссия за транзакцию всего лишь 1 монеты. Отлично. одна тысячная, даже, извиняюсь. Так, распределяю вознаграждение, как мы видим, 55 на 45. С майнинга 45 немножко меньше. Лучше вот, пользоваться узлом. Ну, в принципе, майнинг почему нет. У кого хватает мощностей, да, пожалуйста, подключаемся, все делаем. Так, здесь у нас все соцсети есть, да, твиттер, на реддите, они в телеграме, дискорде, биткоин талки, биткоин талки, кстати, открыл уже, вот то, что мы можем видеть, их не анонс, нас 17 апреля у нас, как еще раз повторюсь, он очень свежий. И, кстати, то, о чем я говорил, это объединенный проект, вот Саранайт и парк объединились, сделали один глобальный проект, доработали старые свои ошибки и хотят на рынок войти уже. С новой идеи и довольно-таки успешно. Я надеюсь, что у них это получится. Все ссылочки также у нас будут здесь. Здесь мы у нас что еще можем посмотреть? А, трейдинг уже. Это биржа, которая будет в ближайшее время. В ближайшее время, я вам говорю, в течение суток они уже появятся. Так что, ребят, смотрите. Пожалуйста. И, кстати, с старого проекта, походу, можно будет сделать свап. Но, опять же, посмотрите, присмотритесь. Свап будет у нас там доступен. Я думаю, на этом можно окончить. Я думаю анонс всем понравился, мало ли, может кто пропустил на форуме, решил показать вам. Так что, ребят, заходим, рекомендую проект однозначно. Майним, делаем узлы, все вопросы пишите в комментарии, отвечу каждому. Заходите в дискорд, группу, в телеграм, пишите, администрация отзывчивая, поможет, что как разобраться. На самом деле все очень просто, так что жду лайк, подписочку и обязательно комментарий под видео. Да. Спасибо за просмотр, всем пока.